Дорогие друзья, рады представить вам три наших новых продукта. Онлайн-марафоны. Эти марафоны будут проходить в закрытом телеграм-канале. Первый марафон посвящен лидической концепции здоровья. Второй марафон посвящен духовной диагностике и визуальной диагностике. Третий марафон посвящен домострою, как обустроить свой дом. Дорогие друзья, ранее мы уже и рассказывали, и показывали, по всем трем темам которые мы будем затрагивать в наших марафонах но здесь мы будем более глубоко изучать темы вы получите личное общение со мной можете 30 минут задавать вопросы личные индивидуальные на которые я буду отвечать вы получите раздаточный материал по всем темам которые мы будем затрагивать схемы описания методики инструкции. Наш первый марафон ведическая концепция здоровья более глубоко осветит все проблемы основополагающие которые влияют на наше здоровье, на нашу жизнь на наше счастье. Как достичь гармонии? Как оценить себя? Что такое коны, Нравственный устой? И прочие характеристики вашего характера. Мы, например, их покажем как можно простыми методами прийти к гармонии и оздоровить себя. Мы покажем на простых примерах, каков путь люди проходят без таблеток. Вот это наша задача. Показать целостную картину мироздания и вашу и нашу роль в этом мироздании. Этому посвящена ведическая концепция здоровья, ее основа. Здесь же мы конкретно покажем, как коны и нравственный устой влияют на ваш характер и как его можно изменить простыми способами. Мы всему этому будем вас учить. Изучив духовные основы и нравственный устой, как следствие вы получите здоровье и долголетие, и самое главное, душевную радость. На втором и третьем марафонах вы более подробно и глубоко будете изучать конкретно по органам и системам, как и от чего они болеют и как с этим справляться, чтобы быть здоровыми. В третьем марафоне покажем, как обустроить свой дом, как его сделать гармоничным и, самое главное, гармоничные отношения в семье. На первый марафон, который пройдет с 11 по 19 мая, вы уже сейчас можете записаться. Ссылочка находится под видео. Записывайтесь, участвуйте. Будем вас рады видеть на нашем марафоне.